Ну, в общем-то, всем привет! И сегодня я показываю свой этот а, рабочий стол, рабочее место. Поэтому обязательно ставь свой лукас. Вот, что мне еще тебе сказать? Да больше я тебе больше ничего не скажу. Подписывайся, ставь лукас. За Лукас. И все, я буду сейчас уже вам показывать. Вот все. Угу. Ну, всем привет и здравствуйте. тем, кто э, хотел бы посмотреть на мое рабочее место. Ну, это вот там нельзя показывать, что на этом столе стоит. Да? Тебе ну. можно, но я не буду. Короче, а, вот значит, мой стоп да? рабочее все место тут клава, мышка монитор, компьютер микрофон, он там снизу стоит дальше у нас здесь наушники вторые, когда заряжаются просто, когда заряжаются наушники я терпеть не могу поэтому я жду уже не 10 минут когда они заряжаются, а уже 20 потому что у меня появились вот эти, ну Такие себе по звучанию наушники. И я теперь могу хоть какой-то звук слышать. Еще в этих ящиках ничего особо нету да Коробка от телефона. 100 бакс. Нифига себе. Сам офигел, что у меня такое есть. Это не мой комп, это комп сестры. У нас одинаковые они. да Это, кстати, прикольный светильник. Ох. Ну вот. В общем-то, далее мы передвигаемся вообще к моему рабочему столу и вообще к моему э, компьютеру и так далее, да. В том видосе про девайс, ну, где-то здесь должен у вас вылезти, да? вот так вот. Ну, короче, я там попробую что-то сделать. Короче... Видосы про девайсы я сказал мало что. Я сказал, клавиатура мышка там чуть-чуть комплекточка. Это неправильно. вот Поэтому, ребята, я очень сильно извиняюсь, что дезинформировал вас. И хочу сейчас правду рассказать про мои девайсы и компьютер. Сами знаете, мою беду, я уже, я не знаю, в какой раз я уже вам это говорю, но видеокарты, естественно, нет, вот. Это, на самом деле, огромная беда, потому что я ничего не могу запустить, я в Майнкрафт постримить не могу, э, только записывать. И то, так, знаете, у меня в впуково 60 FPS, а у меня даже на мониторе 75 Гц, какой, ему, ну, блин. Ну, давайте мой компуктер обозреваем только я наверное, надо крышку снимать сейчас крышку сниму и вернусь короче короче крышку я снял вот такой вот собственно у меня компудахтер в нем в принципе ничего особого не показывать просто я хочу вам сказать что вот мой вот мой охлаждатель самый обычный охлаждатель здесь написано DeepCool Гами У меня, кстати, корпус тоже Гами Вот, навелся я на блок питания. Блок питания Чифтек, 500 Вт. Ну, этого должно хватить, да. Материнская плата у меня Asus 2 Gaming B460+. Плюс. <laughs> Не вторая версия, кстати, это первая версия, поэтому здесь у меня оперативка разгоняется максимум до 2,666. Вот. Возле охлаждателя мы видим две планки по 8 гигабайт оперативной памяти DDR4, 3200, но используя я их 2666, ну, собственно, вот так вот. Далее это хайпер, Кстати, здесь у меня под материнскую... Ой, под видеокарту вывана, потому что я здесь ставил видеокарту сестра, она мне давала на часик, там я записал видос. Вот про Фортнайт, кстати, кто еще его не смотрел, обязательно посмотрите. Это Буся, твою мать! Буса, что ты делаешь? Я обос обосреваюсь из-за твоих вот этих звуков. Дай видео записать, Буся. Всё, я пошел, видео записывать. В общем-то, у меня э, SSD Patriot Barс 240 гигабайт и жесткий диск. Он вот там в другом месте, короче, не здесь. Он на терабайт. Это Тошиба отличная фирма. Жесткого диска. Так, ну здесь я вам получается, что все рассказала. А, да, кстати, здесь у меня не закрыто. Ну, вы, наверное, не видите, потому что. Ну, здесь у меня, короче, нету красивой такой штучки туф, там, да. У меня такого нету, потому что, ну, просто не вместилось. Ну, вот. Это закрытие вот этих вот всех разъемов USB, которые выпирают вот отсюда. Собственно, все. Здесь у меня есть небольшая подсветочка. Надо будет, не знаю убирать ли это в кабель менеджмент или уже пофиг ну пофиг наверное кабель менеджмент потом если надо будет уберем сверху вон жесткий диск я сумел вам его показать да вот ну переходим к моим девайсам значит коврик у меня когар стоит Видите, сейчас 600, 600 700 гривен в рублях стоит, короче, он 2000 рубликов 2000 рубликов стоит этот кугор, он, конечно, у меня уже грязный потому что я Вот на кугоре у меня стоит клавиатура модыком вулкана такая, ладно, я не буду говорить какая, но, короче эта клавиатура у меня ломалась раз 100 и знаете, что мне ломалось? никакой какой-нибудь там правый shift, я не знаю. Э, кнопка направо вот вот здесь. вот Кстати, у нее нет ну-пада и намного больше места мышкой. Для мышки. А рабо не работала кнопка W. Я, кстати, ее заливал. Я ее я залил недавно. И она все равно у меня работает. То есть я серьезно, я ее просто взял и залил. И она все равно работает. А, далее... Монитор, монитор у меня Samsung, вот такой, наверное, уже не выходят такие мониторы, ну, 75 Гц, вообще он 60, я его разогнал до 75, ну, любой FHD-монитор можно разогнать до 75 Гц. Дальше, колоночка у меня gbl t 450 bt ну, вы уже знаете, да, за косарик покупал, очень бесит когда разряжаются, звук у них офигенный, но очень бесит, когда разряжаются. То есть, ну, настолько бесит, что капец. Вот. Ну и все. Это все, что я хотела сказать. Также у меня, э, собственно.. Что я хотел сказать. А, телефон у меня, кстати, село но 10. Все, пока.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 Ну что же, ребята, вот мой рабочий, моё рабочее место уже все Закончилось, больше нечего обозревать. И я на самом деле очень растянул этот видос. Ну, вот так вот получилось. Если вы хотите экстра обзор, когда у меня все поменяется, это будет скоро. Ну, не прям, чтобы в девайсах, но обстановка какая-то, думаю, поменяется. То я сделаю быстренький обзорчик, не буду... Много воды его отлить. Поэтому все, ребята. Спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.